В данном видео я вам пошагово покажу, как вам пройти регистрацию и последующую активацию в проекте «Новая волна». Итак, переходите по ссылке в описании, у вас открывается сайт проекта, далее кликаете по кнопочке «Зарегистрироваться». Кликаем, у вас открывается вот такая вот форма. Здесь будет написано имя вашего наставника плюс логин. Придумываете логин, выбираете кошелек. Я рекомендую выбрать Payer. Payer, потому что яндекс в последнее время не особо надежен часто его блокируют поэтому выбирайте пэйр моя вам такая рекомендация далее необходимо прописать номер пэйр кошелька Все копирую и прописываем далее вводим email далее пароль повторяем пароль кликаем зарегистрироваться регистрация прошла успешно отправлено письмо на почту идем на почту письмо пришло Спам, поэтому спам тоже проверяйте. Кликаем «Войти». Далее «Личный кабинет». «Логин». «Запомнить меня». И далее «Войти». Можно «Сохранить». Что мы делаем далее? Далее можем прописать имя и фамилию. Далее кликнем «Сохранить». Пэйр-кошелек у нас внизу сохранен. Данные изменены. Что мы делаем далее? Кликаем «Баланс». И выбираем вариант. Ну, Киви, к сожалению, здесь почему-то убран. Поэтому выбираем либо PR, либо Eumony, либо карту. Ну, в данном случае я выбираю Eumony. 9300. 1% комиссии, об этом я уже говорил. Поэтому здесь не 9300, 9450 прописывайте, чтобы у вас к зачислению было 9308. Это если вы заходите сразу на 5 столов с золотыми треугольниками. Да? Все, кликаем пополнить. Открывается у нас Яндекс кошелек, иначе говоря Юмани. Кликаем дальше. Все, кликаем заплатить. Надо дождаться смс. Все, далее вернуться на сайт. Далее кликаем личный кабинет. Все, баланс у меня пополнен. Что мы делаем далее? Далее прокупаем столы. Для этого кликаем Speed Matrix. Открывается вот такая страница и все пять столов. Кликаем на плюсик. Сразу идет покупка, кликаем еще раз, стол приобретен, переход к столу и еще раз. Все, вы видите, что у меня три места в одном столе. Идем ко второму столу, также на плюсик, стол приобретен, переходим к столу. Снова кликаем плюсик и снова кликаем плюсик. То есть, по три места в каждом столе. Далее кликаем плюсик. Уже на третьем столе открывается место. Еще раз. И еще раз. Ну, здесь мы видим стол 3 и 3 места. да? Все, далее четвертый стол. Одно место, второе место и третье место. Отлично. Идем ниже, нажимаем уже на пятом столе плюсик. Одно место покупаем, второе место. Будьте внимательны, чтобы лишний раз не нажать и не купить лишнее место. Все. Все, дорогие друзья, все столы у нас куплены. Ваша партнерская ссылка находится вот здесь. Если вы кликнете, она у вас будет скопирована в буфер. Именно эту ссылку дальше и передаете. Все, кликаем Speed Matrix. Наша регистрация плюс активация завершены. Я вас поздравляю. Больших нам профитов.